Внедрение происходило действительно у нас не быстро, по-модульно. Мы не все модули, которые приобрели, внедряли одновременно. Оттолкнулись мы от суточного плана полетов. Мы прежде всего ставили для себя задачу синхронизировать. Работу диспетчеров с работой табло на сайте и на информационных мониторах в аэровокзале это была наша, будем так говорить, отправная точка. Поэтому было очень интересно наблюдать за тем, как все эти вещи синхронизировались и влились в одну систему и управлялись, по сути, с одного рабочего места. Могу отметить только, что RIFTS Оказывает нам постоянное внимание и, можно сказать, у нас с ними очень тесные партнерские отношения по каждому модулю отдельно. Очень много наших специалистов уже бывали и в гостях в рифс и сами сотрудники РИФС к нам приезжали и на совместных форумах, мероприятиях мы встречаемся.